Всем привет. привет! Мы приехали в отель в абзакова отдохнуть. Да. Мы сейчас пойдем выгружать вещи. Забирай, с собой бери. Ну что, пошли заселяться? Так, посмотрим вид из окна. Какая красивая тут территория. Здесь внизу кафешка. На улице очень тепло, классно. Выходим из номера. Ну вот и здравствуйте. Здравствуйте. Что-то еще пока шашлыком у нас не пахнет. Ну, сейчас будем разводить уголь жарить шашлык. Будет очень вкусно. Оставайтесь с нами. Главное, чтобы все съедобно. Ставьте лайк. Пока хорошая беседка. Дима играется с машинкой. мы сейчас будем жарить. Пусть пропитается маленько. мы за все угли наши будут хорошенечко пылать как трещит да О, горит. взяли с собой решеточку да. на нее и будем выкладывать наше мясо Сейчас, мясо переворачивать будем на решетках Хороший жар. Вот. Ну как шашлык? Мы погуляли. Да. да Наели шашлыка. А сейчас пора время спать. Дима очень устал. Накрылся одеялом. Молодец, Димочка. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи. Мы проснулись. Да. Позавтракали. Позавтракали. Да. И сейчас немножко погуляем. Да. Откроем да. спиннеры наши, да. которые мы привезли с собой да. в большом количестве. Да, и поедем погуляем. И поедем погуляем. А сейчас да. перейдем да. к распаковке да. наших спиннеров. Да. Вон их сколько много у Димы. Дим, давай их все выложим вот сюда. Давай. Вау, человек-паук Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, 10, Одиннадцать штук получилось. Вот этот самый крутой. Самый классный. И главный. Человек-паук. Давай с него начнем, Димас. Дима уже закрутил. как диджей, да, диски крутит. Кто выиграет Кто? Ой, что-то Человек-паук проиграл. Все, остановился, Подожди, значит, проиграл. он, может, не проиграл. Он самый шустрый. Значит, не похоже. Дим, давай, ты тоже что-нибудь придумай. Дожди. Крутится? <свяк> Развалилось все. Вот так надо. А! <peach> Очень хорошо получилось. <perfection. pullet> Улетел. <бара> <эфф säga> Долго, да, крутится? На тебе все спиннеры. Спасибо. Вот, на фоне леса крутится спиннер. Еще один. Я Надо другой смотри. Дай-ка я тебе покажу. Стой. А, у тебя волос много. О, стреляет на нее, кажется, как. Видел как? Давай. Еще раз, запускаем. Давай спиннер, самый главный. Дима, я... Дима, спиннер, давай. Я не могу. Сам. Ты можешь? Давай, я тебя вращать сейчас. Буду. <свистит> Подожди, я тебя сейчас я закручу. Давай. давай, как там крутится спиннер? Вот так. <свистит> Дима, спиннер. Стой, осторожно. Всем пока мы домой поехали. Мои... Выбрал все я... спиннеры, да, самые любимые. И собрался домой. Вот все правильно, Дима. До Слава. новых встреч, друзья. До новых, до новых, до новых. Пока-пока. Пока-пока.